Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о выборе ботинок горнолыжных. Это вопрос такой же простой, такой насколько и сложный. Если вы откроете интернет, то уберетесь в то, что есть масса рекомендаций о том, что выбирайте любой ботинок, главное, чтобы жесткость была больше ста, там был стреп и так далее. В принципе, мы этим правилом тоже пользовались. И лет 10 назад она прекрасно работала. Ботиночная индустрия не стоит на месте, в ней появляются все новые и новые решения. И как и в лыжах, ботинки делаются теперь по стиле катания. Появились разные типы ботинок, которые соответствуют разным типам катания и в которых закладывается специфика тех видов катания для которых делаются ботинки. Соответственно, при выборе ботинок нужно не только ориентироваться там на жесткость там не меньше ста. Это правильно правило остается правильным все равно, да. Но теперь нужно еще ориентироваться на выбор типа ботинка. Ориентироваться на него надо следующим образом. Прежде всего, как обычно, ботинки это инструмент. Вы должны определиться, что вы хотите от ботинок. Хотите от ботинок вы можете только одного катания, да. То есть вам нужно понять, как вы собираетесь кататься. Вот все ботинки в зависимости от видов катания видов катания не так и делаются соответственно этим видом катания начинается все с базовой типа ботинок называется рейс-ботинки это рейс-ботинки чисто для катания в спортивных дисциплинах классического толка типа там гигант слалум скоростной спуск вот для них же делаются ботинки то есть в таких ботинках главный приоритет это жесткость главный приоритет это фиксация стопы это ботинки с очень узкой колодкой для того чтобы ботинки подгонять на ногу формовать фрезеровать если вы спортсмен, вам такие ботинки нужны. Если вы любитель, проходите мимо. Значит, дальше идет трассовое катание. И именно ключевое слово трассовое катание. Это катание, которое строится на неким подобии спортивным дисциплинам. На карф-лыжах мы катаемся по подготовленной трассе. Соответственно, ботинки похожи на трассовые ботинки, но в них добавляется немножко амортизационной эффективности для смещения ударов ноги от плыши от трассы, Немножко мягкости, немножко комфорта. Соответственно, колодки начинают быть немножко более широкими, чтобы было комфортней. Большинству людей, да, снижается жесткость, тут уже начинается жесткость, там, 100-130 единиц. И ботинки становятся более комфортными, но по-прежнему остаются эффективными именно для трассового катания. Вторая разновидность катания, радикально отличающаяся от предыдущих, это парковое катание. Это люди, которые вообще не поворачивают, никуда не крутят, но прыгают на трамплинах. В таком катании очень важна эффективность на приземлении, амортизации. В таком катании очень много нагрузок в разные стороны Не только в продольной оси, но и в поперечной, в вращении Ботинки построены именно на это да? Они хорошо амортизируют и хорошо держат э, разные плоскости нагрузок Дальше идет внетрассовое катание И внетрассовое катание развивается в двух направлениях Первое направление это классический фрирайд, скажем так, техничный, скоростной. Это те люди, которые пришли из классического спорта во фрирайд, просто начали кататься, то есть с трассы, да. Катались по трассе, пришли на, на вне трассы. <таспоррегулируют> Стилистика катания не меняется, нагрузки при, немножко изменяются, но остаются примерно похожими. Соответственно, ботинок остается по конструкции, по силовой схеме, тот же, как трассовый ботинок, прибавляет немножко в ширине, для того, чтобы быть теплее, потому что фрирайдеру надо дольше находиться на открытом воздухе и в снегу, и становится более комфортные. Все остальное остается также, также остается жесткость для точности управления лыжами и такая же остается силовая схема. Также есть фрирайдеры, которые пришли из паркового фрирайда, и они катают тоже парковое катания, но вне трасс. Соответственно, прибавляется специфика фрирайда, но остается специфика парка. Соответственно, силовые схемы остаются парковых ботинок, добавляется мягкость, добавляется амортизация, добавляется комфорт за счет ширины колодки, Ну и также есть так называемые универсальные ботинки, All Mountain. Это ботинки, которые предполагают катание по трассам и немножко около трассы. Они бывают совершенно разной конструкцией. И надо понимать в таком случае, ну исходя из того, что я уже сказал, какие особенности эти разные конструкции ботинок принесут в, это, в, в, в их эффективность. Да? Они бывают как обычные трассовые и имеют силовую схему трассовых ботинок, но немножко шире, немножко помягче И имеют подошву прорезервенную для того, чтобы можно было куда-то удобно ходить в них Либо это то же самое, те же парковые ботинки, то есть в основе лежит парковая силовая схема Но также там немножко довольно ширины, немножко довольно там кантинга Немножко довольно какой-то трассовой эффективности Вот с этого и нужно выбирать, вы, начинать выбор ботинок. То есть, первое вы определяете тип вашего катания, дальше соответствующий него выбор, выбираете тип ботинок, дальше углубляетесь в эту серию ботинок и ищете те ботинки, которые вам подходят там по весу, по ширине колодки, по размерной линейке. Да, помним, что скорлупы там бывают разные, не всегда они там совпадают по та, тем размерам, которые написаны на ботинках. Но начинать нужно вот с этого, с определения типа ботинка, выбора нужного вам типа ботинка. А не так, что там вот 130 жесткость. Я себе куплю, купил, а это оказался парковый ботинок, при том, что планируется там трассовый карф катания, ботинок не работает. Все. Дальше буду углубляться немножко выбор ботинок уже на каком-то таком более осознанном уровне, соответствующий тенденциям современной индустрии, они а работают там 15 лет назад. Чтобы не пропустить новые серии, подписывайтесь, ставьте лайки, пока!